Ну, а сейчас моя песня, в завершении Пушкинского цикла, потом будет самая, нет, конечно, это в метро в станции, конечная, это завершительная. Замыкающая. Замыкающая, да, как у нас все говорят, крайняя, крайняя. Большое видите на расстоянии, да. Вот, вот эту, эту песню я написал после того, как прочитал книгу и Викентьевича Вересаева можно сказать, прямо вот по книге и она просто родилась очень органично Там, ну, в этой песне мысли высказываются о том вот как раз Вересаев об этом пишет, что ну, как сказать все хватались за последнюю соломинку в том смысле что может быть, если что-то произошло то Пушкин бы не погиб и это, и это, и это. Вот он пишет о том, что если бы на тот случай оказался в Петербурге Соболевский, друг Пушкина, то он мог как-то повлиять и, ну, в общем, отвести вот эту вот трагедию. Хотя Пушкин восторгался, гений, эфранит, все мы об этом. Так, дай Бог спеть. Песня называется «Соболевский». Так и называется. «Соболевский».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 где же ты был, Соболевской? Где же ты был, Голубой? Краток полет человека Все мы подвластны судьбам Сквозь лжесвидетельства века Я обращаюсь и к вам Мой хранят там и Невский путь Ушки на облик и звук, Где же ты вы кто же отвел Соболевский Руку спасения вдруг? Гомом, гомом наведов смыкался. Вечным нещадным кольцом. Да, Александр восторгался гениев ранним концом, Кольни Дандес и супруга, Свет, Бенкиндор, и не царь кровью великого друга, Снег не окрасил январь. А ныне Россия, скинувших чат благодать, Многим вопросы такие. Здесь я хотел бы задать, Где недоживший доживший Высоцкий Лермонтов и Гумилев, Где Андерштам и Тарковский Гунит Есенин Альков. Шумели и вы, в церкви конюшенный стон пели, крапили, кадири, Да поскорее и вон, В склепе с графиней Закревской, В поле с ники той сугой, Где же ты был Соболевской, где же ты был, дорогой? Леденящее солнце сквозь века кровавую тьму Хочется ночью во время бессонницы Вновь обратиться к нему Этот вопрос очень веской Виснет над нами, как рог Где же ты был, Завалевской? Где же ты был, Голубой? Как же ты, друг Савельской, Сашеньку, не умный.